Привет, я постоянный, а также случайный зритель на моем канале. Сегодня поговорим, какие танки стоит покупать, а какие не стоит. Про каждый танк я не буду подробно останавливаться, просто скажу два слова, ведь это все-таки каждый танк, это отдельный гайд. А теперь давайте посмотрим, что стоит приобрести, а что нет. Начнем с того, что у меня есть. М-46 корейский, однозначно не стоит покупать, конечно, да, он симпатичный, но своих денег он однозначно не стоит. Один из тех танков, которые стоит приобрести, которые есть у нас в игровом магазине, это м 4 а Револизе. Данный танк очень хорош, я считаю одним из лучших, за то, что можно приобрести, как минимум, в игровом магазине. У него есть хорошая альфа, неплохой обзор. Все-таки альфа у нас решает, если у вас не сильно высокий скилл, то накинув 3-4 плюхи, вы сможете, как обычно, сделать, как средний игрок. И заработайте неплохие деньги, потому что это уже будет 3 выстрела, это фактически уже 1000. А 4 1200, ну, это довольно-таки уже неплохо вы явно будете фармить. А следующий танк, который есть в внутриигровом магазине, и который стоит купить, это СТРВ-С1. <coughs> если вы любитель режима, либо он вам нравится, покупайте однозначно. Если <coughs> вы не можете совладать с этим режимом, то его покупать вообще не стоит. Но танк стоит своих денег, если вам нравится такой стиль игры. Т-54, первый образец. Uh, довольно таки неплохой танк В 9.20 его апнут и он будет вообще замечательным Мне он очень нравится Поэтому я его рекомендую uh, Танк который прощает ошибки Особенно для новичков И довольно таки комфортно играется А при условии что у нас есть Т-62 и Т-40 На которых многие играют И которые замечательные танки Здесь можно замечательно качать экипаж Кстати как только его апнуть Я один из моделей уберу и, потому что, и поставлю на обзор Потому что пушка станет гораздо комфортнее ну, на каждом танке не будем подвисать немножко, к сожалению. Не вывозит ноутбук. КВ5 покупать пока не стоит однозначно, потому что неизвестно, как его еще отбалансируют. Ну, правда, его и нету. Ну, защитник, надо, нажимать не буду, подвисает. Защитник, хотя ладно, защитник стоит купить, как только он появится. Всем совет, ну, все, наверное, это, это знают данный танк тоже пока не продается но возможно будет продаваться если будет, обязательно купите черный бульдог одна из лучших ЛТшек 8 уровня ДПМ у нее просто замечательный э, недавно кстати сделал гайд по панзер 58 мудс и танк который стоит приобрести он конечно местами чуть хуже чем э, CDC, а местами даже лучше у него есть какая-никакая броня у него чуть низ, ниже динамика потому что многие игроки не могут справиться с динамикой CDC Качайте немецкую ветку, однозначно советую, танк хороший, не имба, но такой средний середнячок, крепкий точнее середнячок. лева да, у нас лева апнули, но по факту лева сейчас не особо играбелен, я его по крайней мере не советую к покупке. Частенько стала появляться Яга 8.8, кстати ее апнут. Скоро, если не ошибаюсь, если они уже не апнули, по-моему, да, скоро ожидается ап. А, танк уже не играбелен, у нас сейчас быстрые бои. А, данная машина уже не заходит. Хотя мне она нравится, но я ее не советую к покупке. Ибо она уже, по моим ощущениям, устарела. А, дальше у нас есть Скорпион Г. Скорпион Г, конечно, все знают, надо брать однозначно, но, к сожалению, в дешевых пакетах его нету. Перейдем к следующему танку, который лично мне почему-то, ну, просто не нравится. Я его не перевариваю. И мой брат его любит, ему он нравится. Вот, я бы его все-таки, наверное, не советовал. Конечно, он недорогой, но мне он лично не нравится. Вот просто лично не нравится, поэтому я не могу его судить, честно, объективно. Вот данный танк мне не заходит, просто. А следующий, так, ну, это у нас сдавали за марафон. Ф Фигня, но ну, кстати, лучше, чем я думал. 95 е 2 это по реферальной программе. Не стоит даже заморачиваться. Данный танк, который может появиться, это М6А2Е1. Парс народе просто гусь, танк фигня. Танк уже не то. Он устарел. Если его апнут, возможно будет хороший. Пока не советую. Следующий танк, который будут продавать но, думаю, возможно, даже не будет продавать все-таки, потому что танк получился имбовый. Очень зачетный, увидите, сразу покупайте, однозначно советую. Т-34, тоже старенький танк, который раньше у нас был прокачиваемый. Не советую приобрести, потому что ну, уже не так он сильно играбелен. Башня немножко уже не такая, не так танкует, может быть, золотая в очередной раз, но, мне кажется, навряд ли. Но танк да, конечно, пробой у него хороший, альфа хорошая, но по сравнению с другими некоторыми тяжами я бы его не советовал все-таки покупать. Дальше АМХ-CDC, танк, который требует скилла, если у вас ниже среднего, либо даже со средним уровнем стоит задуматься. Танк очень хороший, снайпер, все замечательно, но требует скилл, очень сильно требует скилл. Дальше танк, который у нас частенько появляется, я его всем советую. Это АМХ-449. Мне он очень нравится. Морда у него крепкая. Борта, конечно, картон. Но по всем своим параметрам, кстати, ну, башенка, ну, кто в башенку не накидывает. В общем, я советую. Альфа неплохая. Динамика есть. Лобовая броня бывает танкует просто замечательно. Если есть возможность, однозначно покупайте танк хороший. Следующий танк, который постоянно апует, но никак не могут довезти дома, это ФВ-4202. Да, конечно, ему скоро тут золотают башню, но по факту, как был танк, фигней так он, мне кажется, и останется. Ну, простите, это лично мое мнение по всем танкам. Я его не советую к покупке однозначно. т 343 танк, который есть на данный момент в игровом магазине, э, все-таки... Ну и на сайте он продается. Пока я его не советую. Но смотря по тем ТТХ, которые ему делают, возможно, возможно, танк будет даже очень ничего. Но сейчас он проигрывает револизе очень и очень сильно. Да, есть небольшая у него броня, но пушка однозначно гораздо хуже. Она некомфортна, хоть альфа хорошая. А данный танк ВЗ-111 иногда попадается в продажи. Он хороший, кстати, ну, он как хороший, ну, он на уровне ИСа 6, но данный танк продается по очень большой цене, и эта цена не оправдывает данный танк никоим образом, он не стоит своих денег. Давайте дальше придем к тем танкам, которых у меня еще пока нету, и разберем восьмые уровни. И 6 и 6 лично мне он не нравится, пробой у него плохой, как его перебалансировать неизвестно, пока Покупать не стоит. Возможно, из него ничего путного и не сделать. Хотя раньше был очень и очень зачетный танк. Посмотрим, что у нас у немцев. А, Panzer 8.8, ну, не особо интересная машина, лично как по мне. Я бы не стал ее советовать покупке. Не лучший фармер. Только если, конечно, вы не качаете немецкие стежки. Так, здесь у нас ничего, по-моему, нету, здесь у меня есть французов, а, у французов есть, и это ФЦМ 50 тонн, танк неплохой, но по мне, по мне сейчас он страдает, как все мы знаем, льготники сейчас страдают, что с ним сделать неизвестно, пока брать не стоит. Так, у британцев, по-моему, ничего нету, да, у нас, да, у британцев из восьмерок ничего, так, это мы потом к шестеркам опустимся. 112 -й. тоже стал на уровне ну, тоже как и из 6 на одном уровне не лучший танк для покупки есть только вы не хотите качать экипаж для 113 или вы за 115 а кстати 5 а мне кажется больше нравится чем 113 -й. я на него сейчас как вы видите уже иду ну, только на тесте, естественно катал 112 -й. не очень советую я к покупке только если вы не собираетесь качать тяжи а по японским у нас, к сожалению, ничего нету. По шведским я сказал, да, если не ошибаюсь. Да, по шведам я сказал. А, давайте перейдем к танкам седьмого уровня и посмотрим, что же у нас есть и семерок. И что я могу лично вам посоветовать. А, СУ-122-44. А, Довольно-таки неплохой танк, но он хорош только в топе. Если он ниже по списку, либо в середине... Данный танк тяжело реализовать. Конечно, ДПМ у него ужасный, прям вообще шикарный. Но реализация данного танка очень сложна. И танк специфичен под каждую карту может не подойти. Не советую. А, ну, скажу про Е25. Да, конечно, разработчики сказали, что они не будут его продавать. Танк хороший, замечательный, будет купить, можно пофаниться. А, Type 62, кстати, по этому танку я буду делать гайд, а, раньше он был фигней, но сейчас заиграл новыми красками и довольно-таки неплохой, я бы лично его посоветовал, мне он, честно говоря, очень нравится а, Следующий танк, который можно так сказать, замена Е25 в каком-то смысле, это СТРВТ, ну полное название очень длинное, могу запутаться и неправильно произнести а данный танк неплох, у него неплохая альфа, маскировка фактически на уровне, если не ошибаюсь, Е25, башня поворачивается на 360, что очень и очень <coughs> замечательно, из минусов у него то, что он медленный, в этом очень большой минус и, ну, нет, танк в принципе неплохой, если вы любите играть на ПТ, тем более из кустов, в принципе, неплохо. Но реализация в ущерб, ну, точнее, реализация страдает с тем, что у него слабенькая скорость, и это очень плохо. Вот только большая отминция, медленная скорость, и можно просто не успеть либо куда-то приехать, либо откуда-то смыться. Т-28 концепт, ну, все мы знаем, его можно получить, пройдя ЛБЗшки. А следующий танк, амх 1357 f очень фановая машина Просто шикарным барабаном, который приносит уйму удовольствие. А, данный танк, кстати, играет сейчас гораздо лучше, чем раньше. Гораздо лучше. Мне он нравится. Если когда-нибудь еще апнуть, будет просто замечательно. Ну, я бы им апнул пробой и больше не трогал. В основном, танк замечательный. Если бы еще реально был пробой, можно было бы из него сделать просто ну, конфетку. Имба была бы просто жесткая. Я не скажу, что он прям имбует сейчас. Но вот как минимум фаниться на нем можно... Точно, стопудово. Мне он нравится, шикарный танк. Ну, ФВ-201 его, ну, так себе танк, как и все британцы, танк не очень. Не могут они сделать наши разработчики хорошие британские танки. А Т-15А, если вам нравится медленный геймплей, например, Т-95, Ток-2. Либо просто ветка от Т до бабахи Танк для вас Он играется как тяжелый танк Танк замечательный, хороший Да, он страдает от арты Но действительно танк хороший и Многие его недооценивают Просто реально замечательный танк Давайте посмотрим Седьмой уровень, возможно что-то я Не назвал Невозможно все приобрести так Здесь у нас нет, здесь у нас тоже нету Китай Китай у нас тоже нету шестерочка британцы ну, британцы у нас вообще слабенько с э, этим всем французов седьмых у нас по моему нету да да вообще, может французов больше не залазить возможно что-то есть у америкосов америкосы советы а немцы у нас так тоже нету у немцев я про ст, ст рассказал ВТ... Простите, у меня немножко подвисает А, да, есть у нас танки ВК-4503 Я бы, возможно, его посоветовал купить Ну, в принципе, разница с 10 уровнем не такая уж и большая Я бы его советовал все-таки докинуть и купить восьмерку Вот, по поводу вк -шки. Если выпустят новый прем, который тестируется То ВК-шка как минимум просто отпадает за ненадобностью Все-таки я бы его не советовал сейчас покупать Панзер м 10 мне танк лично, мне лично он не понравился. И если у вас нету хорошего скилла, лучше туда даже не залазить, мое личное мнение. По советам, по советам, советы, советы, по советам я сказал. Давайте перейдем в ангар и посмотрим на шестые уровни. Кстати, говорю вам сразу, если вам понравится, либо не понравится, либо где-то вы со мной не согласны, мне будет очень приятно, если вы выражете свое мнение в комментариях по данным видео. И переходим к шестым уровням. Комед б однозначно стоит купить. Танк неплохой для своего уровня. Да, у него плохое сведение, но в принципе это все можно модулями компенсировать. Танк очень хороший, точно копия прокачиваемого Кромвеля т 34 Рудик, довольно-таки неплохой танк, но сильно я бы его не советовал покупки. покупке. Ну-ка, гавкать, нет? Это замечательно, обожаю этого. Прикольная фишка, сделали они, красавцы. Ну, 131 у многих есть. Покупать не стоит, если есть в ангаре, не продавайте, все-таки жалко продавать премы. Ну, по крайней мере, личное мнение. Дикер Макс, довольно-таки неплохой танк с офигенным обзором, который не понерфит, или дай бог не понерфит. Динамика средняя, брони, конечно, никакой, пушка относительно нормальная, в принципе, неплохой такой танк. Кустовой неплохой танк. Гиппл чем-то похож на СТРВТ. Правда, тот топ более слепой, чем Дикер Макс. Дикер Макс у нас хороший обзорчик. Ток-2, танк для извращенцев, как многие говорят, но он мне нравится. Честно, ну, я не знаю, я обожаю. Я ток-2 покупал 4 раза, продавал 3 раза. Серьезно, я, ну, вот я его купил, продал, купил, продал, купил, продал, купил, и больше я не буду его продавать. Я с ним наконец-то определился, танк мне нравится. Он многими недооценен, иногда в рандоме он просто может карать, потому что у него пушка хорошая, а свое, э, свое ХП он может замечательно разменяться и забрать любого другого тяжа. Единственное, что он подходит не под всю карту, но лично мне говорю танк нравится. Но я его не советую, но танк мне нравится. Если ты любишь медленные танки, танк для тебя. А это следующий танк, Type 64. Тип 64 это танк, который я однозначно советую всем. Нравится тебе ЛТ, не нравится? Купи этот танк. Танк просто шикарен. Это имба, которую не нерфят до сих пор. И слава богу, и лучше не нерфить. Я его просто обожаю. Моя любимая ЛТшка вообще за все уровни. Хэви euh, танк... Очень похож на 131 как внешне, так и по характеристикам, но чуть лучше. Немножко он все-таки лучше. Я зверял под характеристикам, тестировал, катал. Он более комфортный, но брать его не советую. Танк нет, ни о чем. СТРВ М4257 Альт. Данный танк, я бы... Ну, у меня такие смутные сомнения по данному танку. Дело в том, что, во-первых, у нас нету топа, для которого можно было бы качать экипаж. Пока нету. Поэтому смысла особого в данном танке я не вижу. Вот. По характеристикам данный танк довольно-таки неплох, но немножко требует скилла. Все-таки барабан... Ну, не всем барабан подходит. Дело не то, что барабан требует скилл. Дело в том, что просто танк немножко... Он, он как бы он и хороший, у него все плюсы и минусы Такой, ну, крепенький середнячок Но он не каждому подойдет Серьезно, вот стоит задуматься О данном танке Кстати, он не очень популярен Потому что он как бы не нагибает Но в умелых руках он творит вещи Как вот, бы, блин, смутные сомнения Даже не знаю, что он посоветовать по данному танку Давайте посмотрим, что ты уровень, который я еще не назвал Надеюсь, вы еще меня смотрите. <с> так, и су 100 y Альфа хорошая. Танк светится, он сарайный. покупать его, не советую. Пожалеете однозначно. По немецким танкам. Дикермакс я назвал. Тут у нас нету, французов нету, британцев, по-моему, нету. Здесь нет, здесь нет. Ну, по-моему, все, в принципе, в основном танки я, по-моему, приобрел. Возможно, что-то забыл, но уже не будем очень сильно в это углубляться. Давайте посмотрим, что у нас на пятый уровне. Кстати, не знаю, возможно, это даже самые такие популярные 5-6, которые в основном покупают как первый прем. А, Матильда 4. Ну, как вам сказать, танк. Ну, вот эти уж. Матильда, так себе танк. Я его не советую. Ну, не особо. Лучше его даже не брать. Больших таких явных плюсов у него нету Черчилль 3, это танк очень хороший, я его лично советую, даже, например, если идут чемпионаты по личному зачету в танках, то этот танк убран из этого мероприятия, потому что на нем можно сделать просто бешеный опыт. Но разработчики кое-что не учли, я вам скажу, что чуть-чуть ну, позже. В общем, Черчилль я советую. Данный танк попадается иногда в пакетах ПЗ-3К У него фишка в том, что у него очень дико бронированная <laughs> вот эта башенка И многие в нее стреляют и не пробивают Танк по факту не очень, потому что у него очень плохое сведение Штук 4 понятно а, Арта, если вы артовод, я лично не артовод, но данная арта мне нравится Лев Х 18 б 2 возможно неправильно произнес Пардон, я не француз в общем, в простонародье левша. Очень довольно-таки фановая машинка, с хорошим АКД, неплохим сведением. Я лично бы советую его приобрести, особенно если ты парень артавод. А следующий танк у нас Матильда Black Prince тоже не особо советую, так же, как и Матильду Советскую. А вот этот танк я однозначно советую, возможно, даже больше, чем Черчилль-3. Данный танк очень похож на Черчилля Но у него чуть лучше, если не ошибаюсь То ли лобовое бронирование, то ли борота Врать сейчас не буду Но танк у меня есть, я катаю Я его даже купил жене, у меня брат на нем катал Просто офигенный танк Всем советую однозначно Можно хорошо поднимать статистику Я конечно этим не страдаю Но по факту, если быть Очень, как говорится, внимательным и, Ну, в общем, я его советую Я уже немножко в мыслях запутался а uh, Type 3, ну данный танк я не советую. Танк получился фигней Я его катал еще, когда он только появился. Иногда пытаюсь уготить сейчас. И уже даже она, возможно, перестал его катать, потому что по характеристикам и всему остальному это просто ужаснейший танк. Давайте перейдем в исследование. Пятый уровень. Э, как долго подгружается? Все-таки ноут. Вот, но вот у меня. Очень страдаем. Ну, давайте начнем. ПЗТ-25. Э, ну, танк более такой, все-таки, требует, наверное, скилла. Ну, неплохой танчик, но я бы не сильно его советовал. Но танк, в принципе, неплохой. Так, тут я все рассказал. Перейдем к американцам. М4А2Е4. Ну у танка хорошая, башенка может ее танковать в, в одиночку лучше никуда на этом танке не ездить, ездить только если ты с кем-то. Если ты во взводе с кем-то, вы ты, в принципе можешь реализовать данную машину. Если ты вот, даже в рандоме с кем-то катаешься, в принципе это легко. В соло данная машина вообще не тащит танка на любителя и немного неоднозначный, но я бы его не советовал. Говорю, вот советую Черчилля и Эксельсера, так его называют. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. Это мы рассказали. Это мы прошли. А, шкоду я уже рассказал. По китайцам у нас нет. По японцам я рассказал. И здесь у нас тоже ничего нет. Ну и давайте перейдем уже к тем танкам, которые у меня остались в ангаре. В принципе, третий уровень, ну не особо не заслужится его внимание, но они тоже есть, кстати есть у нас одна имба на третьем, а четвертую еще я забыл про четвертую Валентайн 2, как бы светляк, но по факту, по факту это тяжелый танк, довольно-таки неплохой танк и иногда все-таки он может неплохо так имбовать, однозначно имба, ну уже не так сильно как было раньше после появления японских тяжей и танка с большим пробитием Это ПЗБ-2 Если увидите, однозначно покупайте Особенно если он есть в наборе Танк просто разрывает рандом до сих пор Если у вас еще в взводе будет еще один ПЗБ-2 считай шанс на победу Команды возрастают до 70%, чуть ли не 80% Серьезно, танк действительно настолько хорош Ведь дело, в том, что он попадает только в топ он, только в, он всегда в топе Это мечта любого игрока что-то тут у меня начало подвисать Возможно мы сейчас закончим Да, скорее всего мы закончим Ну в принципе про остальные танки я сказал Кстати, есть танк на втором уровне Он называется Т-127 Если мне память не изменяет Данный танк тоже я считаю Все-таки имбой. А, понятно, у меня просто сейчас интернет-словики И ноутбуки, поэтому Я не мог вам Переключить скидки. У нас появились скидки. В принципе, к этим скидкам я и приурочил э, данный видео обзор. Потому что у нас 15% процентов на танке 8 уровня. Ну, а низкого уровня танки периодически нет-нет. Да, распродают. Так, ну что. В принципе, на этом наверное закончим. Э, спасибо, что смотрели. Если вы согласны или не согласны со мной, пишите в комментариях. С вами был Вот Девострим и его ведущий Аннигилятор. Пока-пока.